такс ну в общем то всем привет с вами я катгеймс и в общем то у нас гейм 2 обновление обновление 1.2.бета о приложении мы узнали авторы Монтажер теперь я, он, стал... он больше меня не поддерживает. <coughs> Сюжет у нас все тот же. Давайте поиграем. Что ж. На чем мы остановились? А мы остановились на том, после выхода. выхода если у меня получилось мы выходим и доходим до кпп что ж вот наше было прошлое обновление в этом же обновлении мы можем зайти в сторожку так са вот и выход только ворота закрыты вроде не открываются В общем вот кстати мы спал прошлая ловушку чем заключалась ловушка в тестах здесь мы спавнились, когда стройки за стены мы умирали теперь я пофиксил баг потому а, что у нас вот кровать, шкаф мы можем выйти со осторожки навести на стену, ну на, на дверь что ж а как нам запустить нажимаем системный блок нажимаем включить, если мы еще раз нажмем на, вы... на включить, ну то есть уже выключится уже мы обратно возвращаемся. Нажимаем включить. Далее мы отводим в сторону. Да-да-да-да-да. Windows 2000 профессионал. Microsoft. Май Точнее, Microsoft. <кхм> Я знаю, как пишут Microsoft, это специально. А, нам надо нажать на белый фон. Мы TPHMC если показать кому то а если мы показать кому то то он, он даже не поверит что это настоящее ну поверит что это настоящее если не, при... не прикладываться так ну, как настоящее нажимаем войти корзина у нас есть нерабочая старт и вот нижняя панель все дело сручную а, нажимаем открыть двери Yes, у меня получилось. Ворота открылись. Идем. Выходим. Может вернуться назад. Пойдем вниз. Ниже смысл туда идти. Пойдем вверх. Наверное, сюда. Сюда. Это будет версия 1.2. Так, сейчас я закрыть уши. Ну, точнее, будет да, версия 1.3. Потому что опечатка. А да, вот у нас кустики пойдем туда туда мне еще рано идти, надо захватить свои вещи они находятся в здании администрации пойдем вниз и появится уже сообщение это, версия. это будет версия 1.2 так что вот так вот такая игра такое <св> обновление <св> <св> <св> Стань небольшой, ну, поставите, было уже 20 чем-то. Сейчас уже 45. То есть вот это все обновление. А, я должна... Ну, я начал делать все на 20. Ну, мне хватало еще две части. Чтобы довести точно 20. Ладно, буду на стриме тогда еще делать обновление. Такое краткое обновление сделал. Так что вот так. Всем спасибо. Всем пока. Скоро запущу стрим.